Гурак, а ты выдаешь? Да, да, да, да, да, Here we go. Да, вот так вот, так, вот Гуляйся, вот, да. Вот так, вот так вот так Да, вот так, вот, так, вот, так, вот, так, вот, так, вот так. Да, вот ты вот надо. Давай тогда наплюка. あ!